По слухам, в наступившем году бренд «Эксид», принадлежащий компании Cherry, планирует вывести на российский рынок четыре новых модели. Основания для активного расширения ассортимента очевидны — предыдущий год оказался для российского офиса марки исключительно удачным. Продажи премиального бренда выросли почти в пять раз. По данным агентства «АвтоСтат», было реализовано более 12 тысяч «Эксидов», а ведь еще в 2020 году этих машин практически не было на наших дорогах. Растущей популярности марки способствовало и расширение модельного ряда. В 2022 году компания вывела на рынок компактный кроссовер LX, топовую модификацию среднеразмерной модели TLX и лимитированную версию флагманского VX. Основным бестселлером марки стал TLX, продажи которого на фоне предыдущего года выросли более чем вдвое, перешагнув отметку в 5000 экземпляров. Не слишком отстал VX, который выбрали почти 4000 покупателей. Но из-за того, что модель дебютировала под занавес 2021 года, оказалось, что ее продажи выросли почти в 17 раз. Почетное третье место досталось модели LX, на презентации которой мы побывали менее года назад. Всего по России разъехались чуть более 3000 таких автомобилей. Что касается предстоящих новинок, то здесь ясности пока нет. К нам точно привезут серийную версию купе кроссовера, который в виде концепта назывался Atlantix, а в Китае продается как Yaoguan. Это новая модель производства, которой запустили в конце прошлой осени. В поднебесный Exit Yaoguan оснащается единственным двухлитровым турбомотором отдачи 261 сила, с которым работает семиступенчатый преселективный робот. Кстати, поначалу инженеры планировали пристаковать классический восьмиступенчатый автомат. В приводе задних колес трудится многодисковая муфта, а сама система полного привода имеет 7 ездовых режимов. В интерьере есть несколько неожиданных решений. Например, на месте перчаточного ящика справа предусмотрена откидная площадка для ног, благодаря которой пассажир может расположиться практически лежа. Также ходят разговоры, будто марка выведет на российский рынок Ники Седан. В условиях резко сократившейся конкуренции такой шаг выглядит разумным и оправданным, ведь официально представленные на нашем рынке седаны теперь можно пересчитать буквально по пальцам. В любом случае у молодого, но амбициозного китайского бренда найдется, что предложить отечественным покупателям.